Let's go. Вот эту полосочку Нога ноге, вдоль, вдоль, вдоль Друзья, на полосочку заходим все На тропинку заходим все, все, все, все И поворачиваемся лицом к нашему Красному дяденьке, его машем руками Пританцуем, чтобы никто не замерз А я иду встречать еще спасателей Внимание, стоим, ждем Следующая команда, где вы? В Она стучила пяжу А я не смотрю Ножки хотя бы потопайте, а то замерзнете ножки, молодцы. Отлично, внимание, А теперь попрыгли на месте. Высоко, высоко, высоко. Хэт, хэт, хэт. Молодцы, здорово. Ладошку в похлопали. И попы повеляли. Попой. Молодцы. Вон как синий виляет. Попы, посмотрите. Здорово, внимание. Прекрасно. Ну а теперь внимание, команда. Я проверяю вас на дружбу. Встаньте пошире, ручки в стороны. Расходимся широко-широко, чтобы никого не задевать. Здорово. И, внимание, сейчас вам нужно замкнуть цепь ножках ножки. ножке. сейчас повернулась вам вернусь. Пойду встречу еще одну команду спасателей. о заполняю следующую тропинку. Следующая команда спасателей. Внимание, за мной! И, внимание, спасатели, проходите на вот эту тропинку, вставайте. И, внимание, заходим, заходим, встаем также в ровную полосочку, как стоит одна команда спасателей номер один. Проходим дальше. Внимание, заполняем эту тропинку. Поворачиваемся лицом, лицом к той команде. Молодцы! Внимание, встали на полосочку все. И также ручки в стороны. И расходимся шире, шире, шире. Как следует. широко вот эти ребята. Широко расходимся. И внимание. Сейчас кладем руки на плечи впереди стоящему. Кладем и растягиваемся пошире, чтобы не стоять, как пельмешки. Растягиваемся, делаем несколько шагов назад. Растягиваемся шире, шире, шире, шире. Молодцы. О, молодцы. Миша, стой на месте. Все остальные растягиваются. Еще, еще. отходим назад, Растягиваемся Молодцы, еще, еще раз в гусеницу, стоп, внимание, а теперь я попрошу вашу команду, команду Миши повернуться ко мне лицом, поворачивайся ко мне, здорово, и внимание, ручки в стороны, и расходимся широко, чтобы дотрагиваться кончиками пальцев друг до друга, расходимся шире, Миша, расходимся широко, широко, широко, отлично, здорово, красота-то какая. Внимание! Ваша команда спасателей, также поворачиваемся ко мне лицом. Сюда, сюда ко мне лицом. И внимание! Сюда ко мне, к лицом. Здорово! Проверяю готовность команд. Откуда вы к нам приехали? Из города, да? Ой, городские, отлично! Внимание, друзья! Сегодня мы вас приветствуем в нашей самой хорошей деревне, где мы все живем. И сейчас очень важно. Вы взрослые? Если взрослые, то вы сможете, пока я считаю, до 10, сделать огромный круг. Внимание, вам нужно окружить меня, синего и зеленого, огромным гигантским кругом. Сделаете? Все три команды делаем гигантский круг. Кто, если вы огромный кружок, вы являетесь или нет? О, молодцы! Раз, Прекрасно! Сидите, ставите все! Три, Какая красота! Четыре, Гигантский круг получился! Пять, Сумер! Шесть, шесть, семь, восемь, девять, десять, сто! Внимание, встаем команда, держимся за руки, и сейчас нам нужно с вами сделать следующее. Внимание, кто меня видит, одну руку вверх. Кто меня слышит, вторую руку вверх. И делаем синхронизацию спасателей. Делаем три хлопка над головой. Раз, два, три. Не было синхронизации. Еще раз, хлопки перед собой приготовили. И раз, два, три. Молодцы, а теперь внимание, я беру свой лазерный резак и разрезаю Наш круг прямо напротив елочки. Вот здесь беру и, делю. и, и Внимание. И сейчас ваша часть команды сдвигается сюда. Сдвигается, сдвигается, сдвигается. Вот отсюда сдвигайтесь. Сдвигаемся. <сул> Отлично. И к елочке прислоняемся. Внимание. А ваша часть делает один шаг назад. И раз. Получились шикарные ворота. Мне места мало. Внимание. Ручки вперед. Ручки в стороны, и делаем один оборот вокруг себя. И Хоп! Молодцы! Все места хватило, кому не хватило, расходимся шире. А теперь внимание. Друзья, мы вас приветствуем. Здравствуйте! Ну что, дорогие друзья, все мы знаем, где мы находимся, а? Где мы находимся, мы находимся... Деревни Дуралеевки, правильно. Ну что, дорогие друзья, вы все нашли? А давайте проверим, все ли части тела зашли вместе с нами. Показали головку. И руку на голову. Руку на голову. Родители, воспитатели также положили ручку на голову. Показали нам. А то без головы кто пришел. Плечики. Ага, смотрю. Показали плечики. Животик. Погладили наш животик. Коленочки. Показали коленочки. Воспитатели, родители, вас не видно. Смотрю, коленочки. Коленочки. Ага, отлично. Пяточки. Ага. А теперь все встаем, дорогие друзья. Я буду называть вам часть тела. Ваша задача мне ее показать. Смотрим О. на синего. Я буду вас путать. Так что слушайте меня очень внимательно. Договорились? Голова. Живот. Плечо. Коленочки. Живот. Голова. Плечо. Голова. Плечо. Живот. Живот где живот? Колени где у вас колени? Показали мне коленочки. Я ж горе буду вас путать коленочки. Голова, живот где живот? Где у нас живот? Голова, плечо где плечо? Где плечо? Вот оно плечо. Ну что, дорогие друзья, все готовы? Тогда мы с вами начинаем. Начинаем! Ты туда Ты туда стоишь! Ты туда стоишь! Ты туда Вот, а вот ты куда все, ещ ⁇ туда стоит! Стой, ты родитель! Стой, ты родитель! Стой, ты родитель! Стой, ты родитель! Стой, Летающая приземляется. Двери открываются, выходят зеленые в масках и говорят ко ко ко ко ко ко ко ко Новый год! Обойдетесь? Им планета наша понравилась, видите ли. Они ее себе забрать хотят. Петр, ты, наверное, простудился и заболел. Ничего я не заболел. Я здоровый, о какой. Да, здоровый. Домитно, конечно. Друзья, миленькие, спасать планету надо. Как? Как? Можно быстрее. Похоже, делай правду, серьезные, дорогие друзья. Агенты готовы? Готовы! Все готовы! Раз, два, три! Ну что ты, рыженьки, как же у нас маловато? Смотри, сколько у нас помощников. А у них еще даже эмблемы спасателей есть. Подняли наши эмблемки в ручки. Берем эмблему в руки, поднимаем медаль спасателей вверх. Итак, дорогие друзья, сейчас давайте мы с вами разделимся на команды. Эмблемы рыженькие, подняли в правую руку вверх. Золотые эмблемы рыжие, взяли медаль, подняли вверх. Итак, все подняли, рыженькие, направляемся к агенту в рыжей шапочке. Идем ко мне, рыжий! Все, все направляемся. Агенты с зеленой медалью подняли руку вверх. Направляемся к агенту в зеленой шапочке. Окружаем зеленого, зеленые. Итак, агенты с синей эмблемой направляемся ко мне быстрее, дорогие синие друзья. Синие шапки, синие. Ну что ж, давайте произведем перекличечку. Рыженькие готовы? Зелененькие готовы? Еще раз зелененькие не слышу. Вы готовы? Синенькие, мы готовы? Молодцы! А мы с вами внимательно слушаем команду Пети, которая будет нас сопровождать. Итак, мы начинаем! Задеваясь в паутину, он будет просыпаться. Поэтому, наш ручка, таким способом, пролезть, а и, конечно, Он чувствует, он чувствует, он Знаете, он чувствует, он чувствует если мы команду переставим, хорошо. Готовы? Проделите. Крис, заходите, команду. Что у нас съест? Съест, еще как съест. Давай, как Пришум, и мне пролезть. Реально, вот так вот ты можешь ручки придерживаться все реально. Не торопись все время есть, аккуратненько. Полси нельзя. Вот это Аккуратно. Вот сыр. Вот мне встать на Лучше Подождите, в в в в в в в ребята, в в Я реально встал. Внимание, команда. Делаем один шаг назад. И у нас. Готовы? Внимание. Тихо, тихо, тихо. Я тоже поздравлю. Пирог, пирог, пирог. Пирог, пирог, лицо! Это, не поставлю перчатки. Не пирог, не пирог. Не поставлю перчатки. Еще один шаг назад, они а редактивные. Еще шаг и еще шаг. Понимаете, сначала мы кидаем по очереди. Начинаем с вас. И так по очереди каждый делает по-выскому. Внимание! Показывать нужно целиться именно в голову. Не попал. Тихо-тихо, еще один. Почти. Внимание, сейчас каждый делает по одному выстрелу, начинаем с тебя. Готов? Огонь, поехали. Мимо, тихо, следующий. Подожди, следующий. Готов, давай. Супер, один балл. Дальше, готов? Три балла, следующий. Давай, кидай. Дальше. Четыре балла, отлично. Готов? Давай, следующий. Дальше. Пять баллов, давай, дальше. Мимо, дальше, готово? Шесть, следующий. Внимание. Семь, дальше, дальше, дальше. дальше. 8 дальше 9 пока нет 9 было касание Дальше. дальше дальше дальше дальше 10 следующий 11 дальше 11 подушечки Собираем, собираем, быстрее назад Уходим Назад, назад, назад, дальше дальше тройка приготовились дальше Быстрее подушечки собираем, дальше тройка приготовились Ждем Ход нашу предел. спасительницу. Приготовились. Пли. Отлично. Собирай подушечки. Быстрее. Куда-куда-то. Следующие тройки приготовились. Пли. Отлично. Собирай подушечки. Следующие тройки приготовились. Пли. Что Планета? Пли. Молодцы. Стоп. Куда пошла? опять? сколько Пока, дорогие друзья. А мы уже половину прошли. В следующую половину мы не пройдем, если у нас не будет дисциплины. Внимание! Красоточка, молодец, приготовились! Все за мной побежали! Come <laughs> on! Так, после команды стоп и, и еще перебросим кого-то команду соперника Клади веник У нас замена Давайте мальчик на мальчик, выходи, а ты выходи так. У нас их наполнил а, ты... Стой, ади, мальчик. один Берем веники Так, смотрите, стоп, команды не было Здесь на шариком больше родителей? Ну, больше, больше, больше Больше, да, значит эта команда победила В первом стар! раунде Так, на старт! Внимание! Что же вы мимо шариков По шарикам, по шарикам! Смотрите, сколько ваших шариков ждать! Стоп! Так, а сейчас, преподаватели, где у нас шариков больше? Там больше. 1-1 Так, ребят, у нас еще 4. игрока Так, стоп, команды не было Ты зачем правила нарушаешь? Замена, раз правила нарушаю Давайте, ботин у нас не был, заходи Кто будет правила нарушать? Я буду строгим Сразу же И у нас еще две девочки, которые не участвуют Кто а готов раз? дать свое место? Ты готов дать свое место? Давай, с девочкой И О, ты, да? Де... И вот, и еще одна девочка <связь> заходим А ты сюда заходи Вот сейчас такие джентльмены Какой психотический, воспитание. За это надо преподавателем похлопать Остановите. Так, если где-то такие слова ты учишь На старт Внимание, поехали <связь> Давайте, давайте Разверь. Вот, вот, Более из наших героев Сидим! Сидим! Сиди! Давай! Давайте, давайте, активнее, активнее Это не успеем. Давай, Матвей, везим Матвей, Стоп! смотри сзади Мне кажется, опять одинаково Вот честно, да Давайте, давай, решающий Решающий, последний Давайте, оп Вот нам подсказывают наши болельщики молодцы. молодцы! молодцы! молодцы! молодцы! молодцы! Давайте, молодцы! давайте. Молодцы! Что как неактивно? Стоп! Молодцы! Веники вверх. Вверх, веники, я слежу за тобой. Так. Ну что? Преподаватель, помогайте. мне не кажется, ставьте! опять равен. Смотрите, смотрите, сколько у вас сзади шариков. У них здесь середина, а у вас сзади много. Так, все, решающий, последний. На старт. На старт. Внимание. Мы не мешаем нашим игрокам. Марь! Собираемся в круг, в центре. Рыжая команда здесь? Да! да! Зелененькая команда здесь? Да! Осиренная команда здесь? Друзья, да! мы все испытания прошли. Да! Мусор убрали. Да! Инопланетян обезвредили. Да! Маучка не разбудили. Да! А в елочки побегали. Да! Отлично! А вы слышите? Едут! А кто едет-то? Кто едет? Рыжики, кто в нас едет? Потише музыку. Кто к нам приехал? Это маленькая артистка Лисичка, которая сейчас для нас потанцует. Ой, красота какая! Красоточка, похлопаем наши маленькие артистки! Похлопаем! Мы Если б так вы не шумели Найти вас Мы б не сумели Всю историю слыхали Как планету вы спасали И для вас, для смельчаков Мешок с подарками готов А еще к подаркам Дети Танец положил для Пети Будем вместе танцевать <связать> Дружно Новый год встречать Дорогие друзья, а перед началом танца давайте посмотрим. Сели, взяли с собой что? Хвостики! Показали хвостики! Ну-ка, да. Показали, повиляли показали хвостиком. хвостики. Вот так вот повеляли хвостиком. Как зайчики, повеляли хвостики. Родители, где ваши хвостики? Покажите нам ваши хвостики. Отлично, маменьки, папеньки, покажите свои хвостики, пожалуйста. Вот у папеньки где хвостик, отлично. Ну что, а перед началом давайте мы с вами повторим движение, разучим их, они у нас очень простые. Давайте попробуем. А потом станцуем. Попробуем. Итак, в ручки, в ладошки похлопаем влево, вправо. Влево-вправо. Отлично. А теперь хвостиками помашем. Разворачиваемся все ко мне. В кружочек развернулись. на А теперь разворачиваемся обратно. Глазками похлопали. Влево, вправо. Влево. Отлично. А теперь мы с вами потянулись высоко к солнышку. Нагнулись. И похлопали в ладоши. А вертушечку попробуем. Влево. Вправо. Влево. Вправо. Отлично. А теперь логоточек, коленочку попробуем. Раз, два, три, четыре. Ну вот, почти что весь танец готов. Избушка, давай музыку! Повторяем все движения за нами! Расскажу я вам, друзья, Упаем. Песня есть еще одна, Самая крутая, заводная, на-на-на. Четыре, сразу! вместе с нами, давайте На тоже похлопаем! Молодчина! Красоточка Итак, внимание, друзья! Еще раз давайте похлопаем себе за отличный танец! Поехали! Разгинай ножки, сейчас будем вы такой прыгать! Готово, поехали! Припрясайтесь, да, все! Делайте с все Землитесь лучше! Лучше змелитесь, лучше вас увезти! И подавайте, где есть! Вот внимание! но сейчас самое главное! У нас три класса! Ему строят сейчас классный заплыв. Внимание! Каждый класс, делайте маленький кружок и возьмитесь за руки. Делаем маленький круг каждого класса. <связывая> <связывая> <связывая> Отлично! Внимание! Нужно будет сделать ровно 6 заплывов. Каждый раз новые три человека. Внимание, друзья! Два шага назад в моей студии, потому что после этого вы соревнуетесь с победителем. Внимательно изучайте тактику и стратегию. Приготовились? Вам нужно будет, внимание, лодочки, вы оплываете в синей лодке. Один кубик, второй как с елочками, бежите обратно. Вы также, желтая лодка, оплываете один кубик, последний и плывете обратно. Прибежали, бросаете лодку, выпрыгиваете из нее, и следующие три новых человека в них залезают и сразу стартуют. Я говорю, внимание, и все вместе чем марш. Приготовились на старт, внимание, пошел! Давай-ставай! Пошел-пошел дальше! Пошел. Следующие три! Пошел дальше! Вторая лодка! Вы прыгаете в следующие трое! Давай-сюда-сюда-сюда! Пришли! Пошли! Пошли! Пошли! Пошли! Пошли! Пошли! Пошли!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 Запрыгивай. Давай, попу, дальше. И давай, Внимание. И... Стоп. Внимание, стоп! Вы шесть забегов сделали раньше и быстрее, чем ваша команда. Легко дышит да? Это потому что чистый лес, друзья, рядом. Поэтому наша планета чистая, голубая, красивая, в наших руках. Не надо мусорить. А сейчас к нашей чистой планете, которую мы спасли, каждая может дотронуться рукой. Поднимите ладошки вверх и подарите аплодисменты нашей планете Земля. Вон она идет большая! Шар земной! Детям. Каждый тихонечко дотронет, погладьте ее! Погладьте! Стоим, День, стоим в кругу, на своих стоим в кругу, друзья, стоим в кружок. Внимание! Друзья, делаем ровный кружок, ровный круг делаем. Считаю до трех, делаем ровный круг, иначе планета у нас потеряется. Ровный кружок быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, ровный круг, друзья. И стоя в кругу каждый дотроньтесь подойдет планета к каждому. Аккуратно вверх! Молодцы! Кругу, друзья! Дадишь детям Здорово! Поградьте ее, она ваших руках, не вести, не на планету, она любит, когда мне хорошо относится! Молодцы, друзья! Молодцы, друзья! Ну что, внимание! Все, все потрогали планету, а теперь внимание! Сделайте три шага с центр круга. Раз, два, три. Внимание! Примерзли ногами к земле. Примерзли, примерзли. И с места не сдвигаемся. Готовы поиграть в планеты в наш большой планетный волейбол? Не давайте! выше ручки с места не сходим и планете упасть не даем. Перекидываем его соседа. Поехали! Стоп! Дальше. Еще, еще, еще, Стоп! Стоп! Стоп! Стоп! Стоп! Играю. Три двери земли, значит отправляем ее отдыхать. Поставим коленки пошире. Если я стою спиной, ничего страшного. Внимание. Положили коленки, руки на колени. И забываем силу из коленок. Семь хлопков вместе со мной по коленкам. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Так нужно будет сделать. Четыре раза в порядок. Второй раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Третий. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Четвертый. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Молодцы. Внимание. Поднимите руки те. У кого ладошки замерзли? Нет таких. Внимание. Добавляем. Есть, сейчас буду греться. Добавляем к нашему движению хлопок. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Так, тоже четыре раза. Второй раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Третий. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И четвертый. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Молодцы. А вот теперь вопрос сложный. Кому из вас тяжело учиться? Поднимите руки вверх. Внимание, сейчас я вас всех извлечу. Делайте щелчок над головой вот так. Оп. Все, учиться легко. Внимание, добавляем щелчок. Поехали. Коленки, раз, хлопок, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Понятно? Так тоже четыре раза. Второй раз, поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Третий. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И четвертый. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Кто не умеет шохать ладошками вот так? Кто не умеет делает вид, что умеет? Вынимали, но ну а теперь. Делаем это под музыку. Одним глазом на меня, одним глазом на соседа и добываем силу звездных войн. Внимание, коленки пошире, сделали серьезный взгляд, вдохнули, выдохнули, сложили ладошки, будет силу. Поехали. Покружили силу в ладошках на коленочки, приготовились! 7 раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, семь. 1, 2, 3, 4, 5, 6, семь. 1, 2, 3, 4, 5, 6, семь. 1, 2, 3, четыре, 5, 6, Раз, 1, 2, 3, 5. 1, 2 3. тебе сидя и на завтра в подарок от меня. Внимание на сейчас. Друзья, у нас же пришел дедушка. Поднимите руки те, у кого есть новогоднее желание. Есть? Внимание. Есть? Тогда сейчас возьмите вашу медальку. Сложите ее между двух рук. И та сила, которая у вас сейчас появилась, шипните свое желание медальки три раза. Медалька деревянная первого раза не понимает. Громче музыку, шевчем желанием видалки. Кто прошептал, снимает видарку, держится с головой. Аккуратно, внимание, друзья, сейчас принесли ногами к земле. И к вам подойдет зеленый, красный... Весиний спасатель, и вы ему аккуратно положите туда медальку, чтобы не стряхнуть ваше желание. Дедушка поколдует над ними, и они скудутся. Аккуратно складывайте медальки не стряхуем и не бросаем. Наступающим Новым Годом. Желаю вам всего-всего самого наилучшего. Организаторы от каждого класса подойдите к нашей музыкальной избушке, чтобы наш человек выдал вам секретное оружие. Секретное оружие. Борцов с инопланетными захватчиками находится в избушке организаторы, подойдите и получите комплекс без оружия. На и не твой и и и все все. А может кто проснется? Вдруг приходят сны, а небе на руках. О тёплых береги кто-то есть с тобой рядом Обидно Прожипавши надо Вот что твердишь с тобой остаться Внимание, из Гудска Посылайте плеиды, тебя а -а -а. Отлично, внимание Второй П, все сфотографировались. Ой, три спатали. Внимание, все у нас преподавались, подождите, пожалуйста. Желательно. Желательно. これです <laughs> маме привет. Обязательно. Мама, привет. Я живой.